Всем привет, с вами снова Потолок Бай и сегодня мы поговорим не о потолках а об одной интересной штуке, которая нам помогает делать потолки многие задаются часто вопросом стоит ли брать эту штуку себе часто думаю, чешут голову, стоит эта штука не совсем дешево и эта штука называется индикатор скрытой проводки и сегодня мы расскажем э, о том, как эта штука работает насколько она полезна или бесполезна значит, на данном примере у нас вот такой вот приборщик, мы заклеили название этого приборщика, чтобы не рекламировать и не оскорблять э, производителя. Вот. Ну, выглядит он вот таким вот образом. Это самый простой, самый-самый дешевый прибор, который только можно купить. Почему мы купили именно самый дешевый? Не потому что мы нищеброды. Пришли в магазин, лежат эти такие товарищи, все все подписаны, все по-разному стоят. Этот 50 долларов, там другой там, 100, третий 150, там что-то такое. И все они разные. То есть этот выглядит так просто, да, простенько дешево. Другие выглядели более круто, у них были какие-то суперэкраны, которые показывали, э -э -э, которые имели возможность показывать прямо на даже напряжение того провода, который находится в стене, еще где-то не до сантиметров, на какой глубине он там находится. Мы посмотрели на них такие, в принципе, были готовы отдать деньги за такой хороший какой-нибудь нормальный аппарат, который будет работать. Но немножко мы смущались, вот, и решили проверить их прямо там на месте в магазине. Нам дали добро, мы их схватили все и давай бегать по магазину, как баланы, тыкать во все стены, во все, над всеми розетками, там водить. Они все все показывали, все пищали, все кричали, орали, там что-то на экране тоже было. Потом мы взяли самый дорогой прибор, подошли к банке с маслом, там с каким-то... Потыкнули в нее, и она оказалась под напряжением. под диким жестким напряжением. мы не стали трогать эту банку, и прибор-то, соответственно, покупать мы тоже не стали. Мы просто решили, что мы возьмем вот такой товарища попроще, который вроде бы что-то показывает, и сойдет. Купили мы ее. Почему? Во-первых, потому что на каждом практически монтаже, особенно в кирпичных домах, у нас студии спрашивали: а что у вас нет индикатора скрытой проводки, когда мы задавали им вопрос по поводу проводки, где она находится. Обычно когда делается ремонт, да, новая проводка. Люди обычно знают, где у них проводка, и мы всегда приезжаем и задаем вопрос, где у вас здесь есть скрытая проводка, то есть где мы можем попасть в провод, подскажите нам, где она там скрывается, где нас ждет сюрприз. Люди чаще всего разводят руками, такие, а мы не знаем, что, что где-то тут провода вот в стене, вот тут, вот тут, вот тут примерно вот где-то вот тут. Теперь немного о том, как эта штука работает. У нас здесь есть замечательная большая кнопка, который мы переводим в нижнее положение, и у нас загорается зеленый индикатор. Зеленый индикатор означает то, что тут у нас все классно. Вот прям за ним, вот здесь, на расстоянии 6 сантиметров, То есть он бьет у нас в глубину в стену 6 см. И это значит, что тут у нас офигенно все. То есть тут либо у нас воздух, либо бетон, либо дерево, либо рука. То есть все классно. Зелененькая, обалденная лампочка. Переходим дальше. Следующая индикация у нас до... Опачки. Не это. Вот. Идёт... Нет. Стоп. Вот, вот, желтая лампочка загорелась, это значит, что ай яй будь осторожен, тут где-то что-то рядом есть. Ведем дальше, и опачки, точно есть, то есть красная индикация идет, и дикое пищание. противное дикое пищание говорит о том, что здесь есть в этой стене какая-то арматура, либо какой-то провод, который не находится под напряжением. Ведем дальше, и опачки, самая последняя и главная индикация – то есть, собственно, зачем вообще покупается этот прибор? Мы обнаружили провод, который находится под напряжением. На данном примере мы тыкали место вот этим прибором, в котором мы видим розетки. То есть места, где будут розетки. Мы знаем, что здесь где-то есть провод. Мы знаем, мы берем и убеждаемся в этом. Просто берем, тыкаем и мы знаем, что вот оно. Оно где-то тут есть, в стопочке. вот она розетка. То есть, в принципе, если здесь было бы темно, то этот прибор бы помог. Мы бы на ощупь нашли бы его, да, и у нас бы закрыто все красным светом и все. Есть... Но пока светло, в принципе, тут мы как бы в принципе и без этого прибора можем справиться. Идем дальше. Чаще всего, когда мы используем этот прибор на других объектах, мы берем, включаем его, подносим к стене. Опа! Заморгала. Идем его дальше. Ну, здесь у нас все просто почему -то. Бежим, бежим, идем, бидон. все зеленое, все классно. В общем, куда бы мы себе этот прибор не досунули, он везде будет моргать и показывать, что что-то где-то есть под напряжением. На данном примере почему-то просто дико повезло. Наверное, он испугался и начал работать так, как должен. Потому что в большинстве случаев этот товарищ очень примерно вообще показывает, что где есть. То есть очень примерно. Чаще всего в каких-то кирпичных домах это просто дикий ад. Он пищит везде, просто везде кирпич под напряжением, осторожно. Мы Подводим к стене, и он начинает просто либо гореть красным, либо дико пищать, либо желтым. Потом проходит 20 секунд, натыкаем его в это же место, и там уже все зелено и классно. То есть провод уже куда-то убежал. И обнаружить в кирпичном доме, обнаружить вот этим вот прибором. Провод ну, практически нереально, он там везде. Такое ощущение, как будто электрики злостные пришли такие, напихали проводов, подключали их, или потом в розетки. То есть такое ощущение, как будто там вот так вот, все вот, по потолком затыкано проводами. В чем он помогает на 100%, так это ответить на вопрос, у вас что, нет индикатора скрытой проводки? Вы можете говорить смело, да, он у нас есть. Вот он. В некоторых домах, в некоторых домах, я думаю, вариант покричать «Проводка! Проводка!» поможет гораздо лучше этот прибор. В общем, в двух словах об этом приборе. Он не бесполезен, он 100% работает. Он работает 100% там, где он абсолютно не нужен. И он абсолютно не работает там, где он очень сильно нужен. Но это не бесполезная вещь, и она помогает, она все-таки помогает. И лишней она не будет. Если вы думаете приобрести себе такую вещь, Обязательно ее себе приобрести. Если вы задумались об этом, то значит это нужно. Значит эта штука должна лежать у вас в чемодане, быть всегда с собой. Может быть вас она спасет когда-нибудь, где-нибудь от сильного удара током. Может быть. Может быть и нет. Вот собственно и все, дорогие друзья. Мы рассказали вам свое мнение о данном приборе. Это сугубо лично наше мнение. Вы можете купить этот прибор и заиметь свое какое-то мнение на этот счет. Мы с вами поделились, чем хотели поделиться. Если вам понравился ролик, то ставьте лайк. Если не понравился, то ставьте лайк. В принципе, а с вами был Виси Потолок Бай. Пока. Ну а в следующем видео мы расскажем вам о том, что такое стремянка, как она а, работает и как при помощи нее можно изготовить очень быстро и легко натяжной потолок. о минусах этого прибора. Первый минус это минус 50 долларов из вашего кармана. Что? Ч ты